Театральная площадь 2020 год, центральная площадь города Саратова, новогодняя елка, красивые украшения на елке, только зима не снежная в этом году. В этом году сугробы были аж больше двух метров, а в этом году что-то особой снега нету. Детей откатают на таких разных вагончиках. Много разных украшений. Сейчас чуть дальше пройду. И там будет видны различные новогодние фигурки Дед Мороза, шары. он на пони катаются люди вот новогодние всякие фигурки Все очень красиво. Фотографируется народ активно. И вот такая леча аллея с огоньками. Вот так вот. Ну, все пока.